Задолбали, блин, нафиг. Здравствуйте, уважаемые. Продолжим нашу сенсоевскую тематику. И сегодня у нас лапша по-японски Яки Саба. Но прежде чем мы начнем ее готовить, Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, нажмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления о всех видосах. Да? Успели? Поехали дальше. Итак, лапша сенсой, коробка, набор, яки собак. В наборе у нас соус, собственно лапша и семена кунжута для украшения. Стандартный набор, соусы разные, лапша разная. И это уже третья э, сенсоевская лапша, которую мы будем с вами готовить. В нарезке нам помог нож э, с рекламой э, Джейми Оливера. А в его получении мне помогла Надежда Николаевна. Большой респект. Вот, нам понадобится, кроме того, что было в комплекте, э, нам понадобится говядина. Я взял шею. Здесь 200 грамм, на коробке написано 150, но мы серьезные люди, мы не какие-то дохлые японцы. Берем 200 грамм шеи. Одна луковица, три зуба чеснока, целый красный перец, стебель сельдерея. И чисто по нашей большой любви добавим немножко маринованного халапенью. Шри раньше нам, пожалуй, сейчас не пригодится. Так что... Действуем дальше строго по рецептуре. Запускаем мариноваться мясо на 15 минут. Лапша будет вариться 10. И приступим уже собственно, к готовке и объединению всех ингредиентов. Пока отправляем мариноваться мясо. Открываем наш соус из комплекта. Кстати, отличный способ протестить нот. Серьезно, да? Серьезно за Отличный соус Яки саба Где-то треть соуса нам для маринада принадобится вот. Блин, я весь состав отрезал Яки саба это японское национальное блюдо И жареные лапши с мясом и овощами Соевый соус Устричный соус Крахмал кукурузный Рисовый уксус Соус рыбный Уксусная кислота, перец чили, ксантовая камедь, регуляторы кислотности, перец чили черный, ну, в общем ничего необычного. Все, пусть маринуется на 15 минут и приступим уже потом к жарке-варке. Okay. Теперь запускаем лапшу. чудо-мешалочки и чтобы не слиплась немножко маслица и сразу же масло чтобы что не слиплась паста паста лапшичка чтобы не слиплась кстати бутылочка с алиэкспресса ролик вот здесь начинка розмариновая чесночная соль закинута масло бутылочка начинена и уже почти полностью из расхода, надо она будет обновить. Первым делом отправляем лук, чеснок. Лапша варится 10 минут. За это время у нас как раз обжарятся все основные ингредиенты. Потом ее добавляем к овощам и мясу. Мы не любим мелких размеров. Большому кораблю большое плавание. Буквально до легкой золотистости обжариваем. И потом дальше следом идет уже мясо. Вот до такой вот легкой золотистости обжарился лук. Чесночок, запашок пошел. И отправляем промаринованное мясо. 3-4 минуты ему будет достаточно. И потом к нему уже добавим. Оставшиеся овощи с сельдерей, немного халапеньев и красный перец. Вот, <coughs> слили воду с лапши. Пару минут мы ее пообжариваем до эластичности с небольшим добавлением масла. Уже на потухающем огне. Здесь у нас все идет шикарным образом. Самое время добавить наши овощички. Как раз пока здесь 2-3 минуты и здесь пару минут. Потом все соединяем и добавляем оставшуюся часть соуса. Упрашивается вопрос, Егора, а где ваш панк? Новый отращиваем еще. Весна при Де сажать и будем. Вот, посадил панк. Владимир Утин. Как-то так, да. Ну вот. что ж, мясо почти готово. Теперь добавляем лапшичку. И оставшийся соус. Яки соба. Ну и 3-4 минуты теперь это все вместе прожариваем. Соединяются все компоненты, насыщают друг друга вкусом. Увидимся на дегустации. Яки соба готова. Посыпали кунжутиком. Давайте пробовать. От... Рецепты указанного на упаковке отошли лишь тем, что добавили халопенью. Ну, такие дела. Если есть, то что бы не добавить. М -м, офигенно. Чуть, -чуть мясо пришлось подольше погонять, потому что все-таки шея. Кстати, кинули всего лишь 5 колец маринованного халопенью. И такая легкая-легкая острота чувствуется, как Так что, если любите поострее, бомбите побольше. Ну, либо используйте что-нибудь типа шереранчо, но его тоже-то, надо будет хорошо добавить. Вот с гречневой лапшой именно говядинка вообще прям заходит. Кстати, курица тоже хорошо заходит, но... Да, халапеньо дает свое. Ну, чуть-чуть так, не ненавязчивая такая, освежающая остротинка. Ее сладкий перец э, подубивает все излишнее. Так что это третья лапша из.. Третья лапша. Мясо будешь? Закадровый голос. Мясо будешь, смотри. Спасибо. Так что это третья лапша из всех коробочных лапшей с инсой. Была у нас. Лапша Паттай, ролик вот здесь. Была у нас лапша Чапче, ролик вот здесь, в описании. Вот, так что настоятельно рекомендуем сенсоевскую продукцию. Производитель пишет в, состав, в составе и в рецепте, что это на 3-4 порции. Ну вот ты как, дорогой мой оператор, думаешь, на 4 будет, но на 3. Уверенно, да? На три хороших, да. да на три хороших порции. Потай, вот те, то, что с Потай получилось. Там вообще, мне кажется, две. две вот так хороших две хороших порции это вот было бы. Ну, креветки, наверное, такие. Задолбали бы нафиг. Ну, это другой разговор. Грузки не сдаемся. Мы имеем вилку в загашнике. Так что спасибо за просмотр, готовьте сенсоевскую лапшу, любую сенсоевскую лапшу, вся сенсоевская лапша отлично. Будет еще четвертая, но это уже чуть позже. Так что у нас есть подтай, чапче, ляки Приятного аппетита и просмотра, до свидули. М -м -м, говядинка. Мы не любим мелких размеров, большому кораблю большое плавание.